привет всем я сегодня решила пригласить в гости сову здорово все, со всеми сова хуху -ху, привет всем сегодня я вам принесла немножко печенек о спасибо совушка как у тебя жизнь как поживаешь Ну так иногда мышку съем иногда дерево иногда наполгаю кондитера в, в общем жизнь веселая а у тебя как ворона все отлично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 Здравствуйте всем, а сегодня я решил пригласить к себе, как вы думаете, кого? Бродячего кота. Ну что ж, привет, бродячий Вот как у тебя жизнь? Ну, вы знаете, я до сих пор у короля живу, и в своем домике я там король. Вы понимаете, как уже все надоело, хочется что-нибудь новенькое... А то уже все надоело, все как-то, как обычно все. И что вы будете делать, чтобы изменить свою жизнь к лучшему? Не знаю. В будущем посмотрим. Как вы думаете, будет ли в будущем что-то новенькое, зрители? Ну, посмотрим. А пока я пошел. А то, боюсь, мои подданные рыбку всю мою съедят. И это был с нами бродячий кот. Пока, брадичек. Вот удачи. Возможно, встретимся, зрители. Удачи вам. Привет всем. Сегодня я решила в гости пригласить маму того дровосека, которая имела три тысячи сыновей. Ну что, мама, расскажите нам, кого вы еще имеете?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 Чтоб вам было тепло и хорошо и уютно. А ты, сова, что можешь пожелать? Чтоб вам было весело и хорошо. Сова вам пожелал веселья, я вам уюта. А вместе мы, наверное, пожелаем вам удачи. Удачи, сова. Угу. Удачи, зрители. Привет всем. Сегодня меня сова приглашает на чаепитие вместе с кондитером.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 Ммм, даже хрустит немножко. Но это, наверное, от свежести. Испеките такой же маник, только не хрустящий. Приятного вам чай и аппетита. Удачи. Привет всем. Какой сегодня хороший день. Ах ты, ворона! Что, что дровосек, петь тебе надо?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 Но, например, на дерево мы ленточки решили привязать. Вот уже почти все готово. Сова еще говорит, что к тебе иногда приходят люди. Ну, иногда ты как хорошая ворона можешь с ними поговорить. Они тебя покормят, а ты их выслушаешь, посоветуешь что-то. Вот тебе нужна скамейка, чтобы тебе слушали, кто к тебе приходил в гости, чтобы могли сесть на нее и часами с тобой разговаривать. А то они сидят... Ой, то есть стоят. И им очень неудобно. Да, сова. А ты знаешь, у кого скамейку можно взять? Конечно, мы могли бы ее саму, сам, самим сделать. Но я у кого-то видела скамейку. Конечно, не очень красиво так говорить. Я думаю, что надо ее забрать себе. Я думаю, что человек не расстроится. Я ж часто... Ем скамейки. А тут всего лишь одолжу на парочку минут. Ну, конечно, у каждого существо свои парочку минут. Это все относительно. Для нас это пару часиков посидеть. Кто-нибудь посидит на ней. А так она у тебя останется. Ворона, ты ж не против? Молодец, сова. Хорошая идея. Я думаю, что если мы что-нибудь подарим этому человеку, он против не будет. Ну, я ему подарю хорошее настроение. Ладно, я сейчас вернусь. А пока ворона ищет скамейки, я довяжу последнюю ленточку. И что-нибудь мы еще поделаем. Я пока не знаю, что еще поделать можно. Похоже, сова там занялась.